павло скажите по красные четки. для чего используется красный цвет красные четки являются четкими, защищающие человека является красный цвет это цвет всех проявлений красных божеств допустим если вы читаете мантру если вы читаете мантру гонопатии на маха то проявляется образ уже ганеши но который не имеет светлый цвет привлекающий деньги а цвет имеет красный защищающий ваш бизнес если мантру Мани подмыхум, то тогда врагов уничтожает. Если мантру тары Тутаре, то тогда проявляется разрушение всех, кто является теми людьми или теми энергиями, которые мешают семье совместно жить хорошо. То есть там, если читать Омтары Тутаре, читать на семью или там мантру, допустим. Намусарва Татагатанам, Кири, Кири, Мурумуру, Допустим, если читать такую мантру, то она обычной жизни соединит всех в семье и сделает так чтобы все в семье друг друга обожали если читать на красные четкие вот такие то тогда уберет все препятствия любовниц там я не знаю блуд какой-нибудь омрачение, что-либо еще что мешает семье быть вместе вот есть мантра он катели катероса грасомани соха». она объединяет всей, всю семью но так бывает что в семье появляется кто-то кто плохо относится и там к детям плохо относится к вам хорошо и вы не можете выгнать человека ну, вот такое бывает. Или есть какая-нибудь третья сила, которая влияет на, на семью так, чтобы, чтобы в семье pun. там скандалы получались и, и так далее. Так вот, чтобы все помирились, хорошо читать на любые четки. А для того, чтобы убрать вот такого негодяя, который вредит семье, то читать мантру Мкативкатеруса Грасомани Слоха лучше вот на такие четки красного цвета.